Всем привет, добро пожаловать на канал, сейчас будем разбирать что такое твич дропсы, как подключить, как ими пользоваться, в общем все разберем, но перед этим не забудьте пройти по ссылке в описании и зарегистрироваться на, моей, на моем точнее, Twitch канале. Я раздаю дропсы в том числе, как и другие стримеры, тоже не забудьте на них подписаться, список стримеров есть на сайте Калибра, соответственно и в группе у нас про Калибр. Очень внимательно смотрите, и некоторые будут пытаться хайпить и писать дропс, но дропсы будут не раздавать, поэтому следите за прогрессом ваших дропсов. Так, давайте посмотрим, перед этим, кстати, вспомню, что было у нас в первых двух сезонах, напоминаю, твич Drops уже третий сезон. В первом сезоне нам давали легендарку, это единственный раз, когда давали легендарку на Каравая, Афган. А следующее это у нас был образ эпический на скаута Акула, и в этот раз у нас, как вы видите, эпический образ уже на Бурбона. Давайте разберем, как подключить. Сначала вы заходите на Twitch, регистрируетесь, входите в аккаунт. Затем заходите на аккаунт, <coughs> точнее в личный кабинет на сайте Калибра. В правом верхнем углу войти. Дальше выходите либо через Steam, если вы через Steam только играете. Либо можете зайти через почту, если вы через лаунчер. В общем, и так и так будет работать. Никакого значения не имеет, через что вы зайдете. Главное зайти. А мы заходим. Далее нажимаете «Привязать» внизу. Открывается окошко. вот все привязано. Ну, зачем открывается окошко, нажимаете принять и будет привязан. Просто я уже это тестировал, поэтому у меня окошко не вылезло. Вот, когда вы нажмете, откроется окно, в которое вы нажмете. Разрешить, не разрешить. Принять, не принять. Естественно, принимайте. Далее напомню, что еще был третий сезон. Э -э полная инструкция, соответственно, тоже есть. Все есть. Максимально все просто. Ну, в принципе, я вам показал, думаю, все понятно. Далее, давайте посмотрим, что у нас в этом сезоне помимо эпического образа будет. Так, мы имеем вот такой вот список наград. Для того, чтобы получить эти награды, надо посмотреть в сумме 240 минут, 480, 720 и 960 минут. Если не ошибаюсь, в прошлый раз максималка была 760 или что-то около того. Ну, даже даже 800, по-моему, не было. Поправьте, если я был неправ. В общем, нам дают камуфляж на всех оперативников неплохой. Прикольная эмоция с битой. А, нашивка уже вторая. Первая у нас золото. Это у нас будет вторая уже. И, соответственно, эпический образ. Помимо всего прочего, если вы будете смотреть наши трансляции э, на стриме, на Твиче, вы получаете э, кредиты, дни према, бустеры и контейнеры с разнообразными эмоциями. Также иногда будете получать монеты. В итоге мы получаем, по-моему, 14 дней да? Да, 14 дней премиу аккаунта и 1200 монет. В совокупности... С другими скидками, которые идут, довольно-таки неплохо можно стартануть, если вы только новичок в нашей игре. Так вот, как получать эти награды? Надо смотреть трансляции на Твиче у людей, у которых написано Twitch Drops. И, соответственно, отслеживать прогресс получения. Ничего сложного нету, заходите на Twitch, смотрите. Список стримеров, соответственно, представлен. Есть англоязычные, можете смотреть их без проблем, а также можете смотреть что лучше, естественно, наших русскоговорящих. Так, э, первый день, соответственно, буду я, Лэдс, Владов, э, ми, а, Ми аль, аль Капона и Тиска. К сожалению, могу <coughs> могу неправильно прочитать. Тут, оказывается, не только русский, кстати. <coughs> я тут, ну, в общем, интернационально у нас получается. Вот раз, стримеров очень много, особенно зарубежных, Uh, я посмотрел, сегодня заходил на Twitch, был такой, ну, один мощный чувак, там 230 тысяч у него подписчиков. Так что, походу, рекламу все-таки купили. <laughs> Либо кому-то очень игра понравилась, тут же будем разбираться. В общем, ссылочки на мой Twitch находятся по данным видео. Больше по факту рассказывать нечего. Эмоции обалденные, нашивка прикольная, мне нравится. Образ, кстати, неплохой, люблю сочетание черного-желтого, и вот это прям, прям мое, поэтому <laughs> эти кампляжи точно для меня, ну, кстати, да, вы уже поняли, да, что прям, прям, прям по мне. <laughs> в общем, заходите на трансляции, смотрите стримы меня в том числе, а с вами был Димон, пока-пока, увидимся в очередном видосе.